Все таки приятная да, это знаковый да? вот, символ новый сказать. гад э, не должен пройти достать на, на, должен начаться новый мир а гады все пора их прикончить всех кока-кола водитель Блядская виртуал вертикалочка. Супа. может быть и виртуал в некоторых Короче, новости в столице Румынии загорелся знаменитый грузовик из рекламы Coca-Cola. Водитель успел отсоединить охваченный огнем прицеп, но многие посчитали это плохим знаком перед Новым годом. Что просто... там могло зайти? Какая химия в этой свеженькой? Как, как, как Коля? Если это рефрижератор именно загорелся, ну то есть там морозильник встроенный в этот самый, ну то есть это, вы понимаете, как притягивает эта хрень, негативную эту самую энергию тогда получается. Так что это хороший действительно знак, да? Да? Потому что всем пора уже понять, что это даже не отрава, это вообще что-то супер страшное. Михаил Мариков, праздник, блин, уходит, праздник, блин, уходит. Mm. Так, вот смотрите, это самое, да, мы уже э, видели это давно, показывали, опять в очередной раз прислали. Давайте покажем все-таки этот самый вот, вот. какими должны быть люди, да, человеки. <как> Не понимаю это. Смотри, смотри делегация целая Гля. <как> <как> да, она, видимо, инвалид. Mm. Глянь, они ее храняют. Прикольнее. прикольнее вот так вот, вот видите коты собаку может доведут до ветеринара или хотя бы до человека нормально а чтоб он ее помог ей ну все равно провели через дорогу уже хорошо я Трейкса, вот интересная мысль. Может, у ипостасей богов на здравые идеи, не здравые идеи по созиданию миров. И разумное человечество богов обучит здравости. Да, обязательно. Я неоднократно говорил Выберемся туда, накостыляем, напинаем по полной программе. Там же шкарма никакой уже не будет, поэтому пиздить там можно будет и налево, и направо. Причем многомерно можно так пиздить. Такая кесаря кесарева. Да. То есть Тогда они, они битьем, познание бытия битьем. У них же жопы многомерные, поэтому можно многомерными кнутами хлистать. Да? Вот, раз они такие... Садомага. А потом говорит, ну кого вы выучили какими, как, что так и Ну это самое, научили весь этот мир, погружали в этот мир смерти, мир страдания. А это значит выращивать, по сути, палачей, понимаете, палачей. Вот, потому что нормально этот мир пройти вот это всего, это насмотревшись, нахлебавшись, испытавшись. Палач вырастет, понимаете. Ассасин какой-то, такой божественного уровня, блин. Вырастет бажок который вернется и скажет, На, ну что, бляди, притихли. Вот такие пироги, да? Вот, поэтому... Вячеслав как вот почему нас туда не пускают боятся ну да, это можно, конечно, понять, что это мы сами, можно такие Ой. вещи, эти самые. Это длительный, конечно, разговор. Миллионы, миллионы человека часов мы рассуждали на эту тему. Вот. Но опять же, пора этот все-таки блядский цирк, как я неоднократно говорил, закрывать уже все. Пора уже. Вот так вот нахлебались, пора начать жить по-иному. <свистый> ну, тут веселенького А то вот получается, видите, вот как вот так вот, да, вот смотрите <свистый> <свистый> <свистый> <Вы> видите, <свистый> Хитроделанная тварь, а вот так вот примерно вышние ипостаси. Да. Сначала подтолкнут вот так Мне вообще вот этот мир создали, напихали сюда. Так, блин, что-то скучно, блин, что-то они тут кайфуют, развиваются, эволюционируют. Ни хрена. Ну, помните, как Трихлеба уже в поведическим писаниям говорит. Собираются в одном месте те, которые хотят самосовершенствоваться, живут, кайфуют и не развиваются. Я вот за это я... угу. Алексей Васильевич как ебнул бы подзатыльник за этот самый, за эту хуйню, которую он бровит, блядь. Ну, так, это помнишь... как раз и есть вот это вот самосовершенство. Да, ты помнишь, потом же об этом э, э, говорилось, я не помню кем, но это было. Медленно развиваются, долго, сильно, да. сильно в власти, бля, развитие. Миллионы там вот этих придуманных лет, блин. Ой-ой-ой, как же ж плохо. Надо, шо... куда вы спешите, суки, надо быстрее, чтобы шо загнать этого самого э, херового тварь вот эту, как монастырь какую-то тварь, чтобы эволюция ускорила. Куда вы спешите в вашем безвремени, твари поганые, блин? У нас миллиарды лет вперед, мы бессмертны. Зачем спешить? Можно же нормально эволюционировать, нормально смотреть, нормально самосовершенствоваться. Вот вы перейдете в другие миры, где нет вот этого всего. Там масса миров, которые э, люди там, ну типа эти самые, души там наслаждаются, да? Значит, тут мириады миров есть, где наслаждаются, но придумали, блядь, вот это вот заразу, где здесь обязательно ебут тебя, ебут безостановочно, блядь. Вот. И это ничем не отличается за все эти ведические, эти самые, от того же хрестонутого рая, что вот тут ты пострадаешь, но зато там вот, блин, кайф и райский, Будешь то кайфовать. же самое, то же самое. Понимаете, это наебалово на самом деле, наебалово, и опять же... Вы, вырос ты определенным уровнем самосознания, да, в тебя в прямом смысле слова не ебут. Но тебя наебут по-другому. Потому что мир, к сожалению, вот этот, пока ты этот, блядство полностью мы не прекратим, здесь все равно будут на тебя наводить определенные эти самые, определенные проблемы. Понимаете? Определенные проблемы. Вот. Нас душат чем? вот в частности наш, да, маленькое количество подписчиков. Это очень обидно, это очень досадно, и это очень болезненно, поймите. Это болезненно на самом деле, потому что ту информацию, знание и ведание, которые мы должны транслировать, получается через узенькое горлышко. И это очень болезненно, и это прилетает из-за этого, из-за того, что канал слабый, должно быть несколько десятков, а еще лучше сотен тысяч подписчиков, и реально присутствующих на стримах, вот. У этой Машки Гогенцоллер, да, вот у нее присутствует там 5 с лишним тысяч. У этого э, Вани, ну, пиздобола этого самого мотоциклиста, да, присутствует еще больше там 7 или 11 тысяч этих самых реально. А они что, они дурагонят туфту, конченую совершенно. Ту информацию и знания, которую мы пропускали бы, если был бы широкий канал, вы бы даже не представляете. А у меня сейчас просто язык за, засракивает, потому что я пытаюсь что-то протолкнуть, не получается. Речевой аппарат не позволяет. И долдонит одно и то же уже, ну, настолько остопиздило. Мы должны заниматься совершенно уже другим делом. Ну, совершенно другим делом. А вот эти ебаные вышние силы, блядь, вот такой вот заслон, блядь, и хоть ты выебись, шибер упал, блядь, и ты не протолкнешь, блин. Не, нельзя, почему? А потому что 99,9% в периоде, блядь, долбоебов, никак не могут понять, что убивать других нельзя. Нельзя, хоть за Зеленского, хоть за Кремль, блядь, хоть за деньги, блядь, хоть за этого самого... Э... За мир. Ну как, ну да, да. да, будем во воевать за мир, блядь, да, пока последнего этого самого не убьем. Ну это пиздец, понимаете? Как там, буду добрым, да? А когда найдется кто-то добрее, я его убью и буду с опять самым добрым. Вячеслав Ткаченко, один и тот же проект с другим названием. Была желтая морковка, Христанутость не хавают. Нате вам синюю морковку, родовые темы и тому подобное. Да, сейчас же наглейшим образом говорят, что готовится новая, единая всемирная религия. Mm -hmm. Наглейшим образом, буквально, ссут глаза, вот плюют на все. Показывает, как они там собираются, договариваются. все, ну, Ничего нового нету. Вот. Потому что еще Железный Феликс говорил. Железной метлой загоним человечество к счастью. Загнали, блядь. Нельзя никого загнать, понимаете. Ну это же еще Великий Булгаков говорил. Вот. Только, как там... Добротоил. Добротоил. По-другому никак не Потому нельзя, что понимаете? загнанный в клетку, ну, в смысле, не в угол, а именно что вот, К счастью, в какую в золотую клетку. Он там возьмет и сдохнет. Хоть человек, хоть птичка, хоть человечество. Так, ну шо, так давай. Мы посмотрели. Да? Ну, так вот этот провокатор. видно, ну как интересно а дельфинчикам, а? барьер видов или ну вернее этих, а, как, да. атмосферы, ничего, блин чего, беров даже можно ну, да, сказать, миров, да, потому ну. что те в жидкой среде это мелкие там клетке, конечно им как-то не так они разумные так Просто бегают, а вот дельфины наблюдают, как оно перемещается аж по другому, не так как мы. Ай, интересно. Вот, а человечеству, к сожалению, вот заказано вот это да, не позволяет наблюдать тех существ, которые крутятся вокруг. И гадят, да? Ну, вот, вот опять же это тоже сейчас -то по, по три хлеба пройдемся, как он говорил, да. Так вы же с ума сойдете, сойдете, увидите э, то, сколько сущности крутится. Да, согласен. Но кроме видения, нужно и метлу еще, инструмент, как я опять же говорю, чтобы гадость, которая крутится, дать ей метлой выгнать эту, этих микробов, какой-то дихлофос потравить, чтобы их этих лярвы и прочее. это самое. И тогда, и когда у меня будет ножницы, если я увижу какую-то эту самую, я ее отстригу от себя. Все, никакого сумасшествия не будет. Будет чистота в астральном так сказать, плане или там на этих всех. Ну, да, дальше тоже. Заболтался. Здравия всем и добра. О, прекрасное, да, видео. Вот это э, был на вечер, человек КУАП. Э, ну, насколько мы там вспоминали, уже тоже подзабыл. Стас его вроде бы зовут. Вот, ряд песен замечательных его собственного э, творчества, э, с, сочинения, да, ну, под музыку, вроде бы, насколько я знаю, э, других авторов. вот, Ну, это не, не важно, главное смысл, главные образы прекрасные. Мы вылаживали их, вот, соратники тоже. Э, ну, вот, так сказать, от слов к делу, да. Да, прекрасно, очень, видите, вот мне просто радует, когда удалось встретиться, да, с такими вот соратниками, да, э, и увидеть, что мы не одиноки, вот, и благодаря и нашей помощи в том числе, да, э, есть такое вот самовыражение, такой такой вид творчества, да, пропаганды здорового образа, мышленнее даже. Так, слушаем. Правиль всем и добра. Так, в качестве посыла такого здравого, не в качестве рекохлам какой-то. Наклеечку такую можно сделать. И все участники движения. Так, ну я тут решил обрезать, чтобы номер не показывать на всякий случай, да? Mm -hmm. вот. Да. великие поклоны, благодарность. Ждем опять же на вечерках. Вот, благодарствуем. Класс. Такое ясное понимание, что нужно в этом мире делать. Да, и собственно, делание этого. Супер. Просто. Но, ну, как там, наглядная агитация это называется. Uh -huh. <coughs> так, ладно, что, это давай покажем. I would like to that а, ну да, это уже, так сказать, старенькое. Э да, ну, в этом заокеанском обезьяннике. Что-то начинают подозревать. <связь> ну, там хотя бы, как -то, говорится, кровати меняют, пере пере пере самое, перетаскивают. Ну, в общем, это там республиканцы вроде где-то, или во всех палатах, или в <связь> кстати, тоже классное ну, да. <связь> название, а, выиграли. Вот. Ну, и теперь же ж, аудит требуют, одна из представителей республиканской партии, аудит баблосов, которые послались, еще раз отребовались Байденам определенный транш, которые посылаются в Хохляндию. Мол, а что они там, как бы, это налогоплательщиков денежка, она, так сказать, идет на безопасность, на обеспечение безопасности Соединенных Штатов. Или хрен оно куда идет. Ну и говорит о том же, у нас бы как бы есть свои границы. Это 51-й штат, что ли, Украина, или что? Свои границы, своя страна, ее нужно, в нее нужно деньги вылаживать. Ну, в общем, тут по английски, ну, давай чуть-чуть. Так, да, ну, ладно, сказал. в принципе, этот самый, это мы как, как факт показали, да, ВКонтакте в Одноклассниках будет выложено, вот, желающие ну, в принципе, да, тут переводы найдут, там еще это такое самое. прочее. Вот. Поэтому рано или поздно там аудиты, э, трендели про эти аудиты, да, аудиты работают, так называемой федеральной режимной системой, вроде там всех уже там за попу взяли, да, уже вроде бы Трампушка наш еще, когда был при там царем, да, с короной на Бекрине еще когда сидел, вот, чуб же ж тут казацкий же свисает, да, с другой стороны. Вот, вроде бы там все подземные убежища этих инопланетян, которые у нас тоже И вроде бы это самое, ну, пока медленно, да, пока медленно. Вот. А почему медленно? А потому что основная часть народа, населения, хоть отечественного нашего, да, хоть американского, вот им вбили в бошке, что нужны баблосы какие-то. И вот они носятся, блин, с этой идеей, да, вот. И пока будут они носиться, будут персонажи, которые будут им... Э, Печатать эту хренотень, да, ну, история там многократно рассказывали, деньги это зло, вот, на которое добровольно, опять же, добровольно соглашаются основная часть народонаселения, абсолютно добровольно, не под столами вас заставляют. так, иди работай, вот, иначе не это, нет, все идут добровольно, ну, добровольно принудительно, конечно, но тем не менее. Так, что там, давай, наш 15 ноября, он там, Лазаревская, надо хоть показать. А, ну да. Так, ну и, наверное, будем закрываться, да, с этим. Да. Ну, 15, конечно, ноября там были и в декабрьские уже эти самые замеры. Вот, ну, пока что вот. 15 ноября тоже было. Не так как жарко. Ну, а там. Вот, а сейчас вот посмотрим. Что-то типа там. 16, да? Ну, к 20, 20 близится. В 20 там близится, значит, что-то такое. Вот так вот, пожалуйста, да. Какие проблемы? А море это ж море, оно же большая такая лужа, реально большая лужа. Ее просто так остудить, э, хрен получится, да. И вот если ее должным образом порфрить, ее можно вообще-то да, кругло, так сказать, годично. Э, вообще оно не будет э, остужаться, да? Круглогадово. Так, ладно.